она сейчас подниму, лежи. Трое, трое. трое. Затекает уже. Где попа наша? Бежит. Да, да, да, да. На мне, на мне. Сейчас дай его откинуть, залечу. Понял. Лежи, смотри, куда она фоба. Так, радист, ты тут? Я уже поднимаюсь, они уже говорю. здесь. Они так, уже здесь. Так, со мной, здесь. со мной. Заходим в керкпост. Со мной значит трое. Командир в другой стороне, парни, вы чего? На юг. А, чего кто мне чего говорил? Так нам же керк держать, он, нет? Ну ралик отбросите, Мы ребята, подойдите командиру. Радис, подойди -ка. Сейчас, погодите, а -а -а, погодите, родиз бежит. родиста нету. У нас нет родиста-никто не взял, родиста кому говорили? А где а транкет? Уже погодите погодите, погодите, погодите, ко мне в радистве живет. DVD. А? Нет, нет, нет. все вот там уже так ко мне ко мне ко мне еще давайте так, так нет никого тут их прилично с правой стороны они обходят их человек 7 там говорите в игру не видно кто передает информацию по голосам еще не знаю Хорошо. сейчас погодите я еще отбросим перезарядка блять перезаряжал. я не знаю Блять, до активная, она хотя бы красный дом. Что за хуйня? Раз будет родис? Парни, прикройте, ну бный. Родис есть. Вижу, вижу, вижу, вижу. Я его подниму, я подыму, сейчас его. Низ. Всё, спасибо, я сам залежусь. 80 секунд будет. Так, парни, тогда переходим, наверное, на школу уже штурмом. Там бар кроет. Да как он оружие дострелил, это просто жесть Блин, мне вовремя патроны кончились, чёрт не <связь> ём, мне к тебе сейчас, бежайся Беги, ну к полюбикай Щас, щас, щас, пока спамьтесь на поле, меня Все, Лучше уходи. Я лучше пока на возьму. Так, пойдем. Сейчас тут вот, ралик откинем оклов Так, у нас снайпера взяли. Надо, сейчас подожди, попробуй, вытащите. Дорога, дорога, пацаны, дорогу стреляют. Они в тех домах, где вот Джаба сейчас находится, вот в этот крайний дом. Да, они там. Mike is Так, жаба, Дранкин, прорывайтесь уже, не надо стоять все на одном месте. Так тут простреливается, мы тут держим, там они справа ходят за Вот меня сейчас убили. Стани, где я, пар? Так вот здесь справа между домами, а не таник. Там где Дранкин вроде сидит? Будете задымить отойдите, полностью отойдите. этот проход. Коста, Кост, Отойдите, отойди, отойдите. Я их снимаю я их, снимай их, где? но иногда появляются там противник дальше они так, в нам надо... сидят нам надо уже приближаться к ним они там стоят просто, Дп На В церкви у них был снайпер снял, у снайпера в церкви Молодец Нужно чтобы вы подошли дальше У нас прям на раллике, у нас прям на раллике Дал мелко Возвращаюсь Поставь, пожалуйста, метку. Вот где школа, сама школа, черное здание вот это большое. Там у них либо раллик, либо фоба. Я сейчас попробую бежать поднять. А, ты это. Они, они на фобе там. Туда, да, я посмотрел. Да, все правильно, там, да. Что-то у них там есть такое, что они Да, они прям на фобе сидят. Осторожно, Диам. Отметки еще задание, там на втором этаже много противников. Клаус, может оттянешься чуть назад? Что-то их там много выходит. А рядом со мной здание бегают, бегают здание рядом со мной. Командир убил. Медик, Еще один. Их там завалил Так все, парни, дорогой. остальные переходят на швова Половина отряда атакует тут, половина отряда там а -а -а. спасибо <связывая> С этой стороны никого уже нету Короче, Бояло. я запросил Короче, я бомбу запросил нашел мы ее сейчас попробуем зарашить она пробила. А бомба, когда падает, она все уничтожает. Дрункин, вот в этом здании, сейчас девятка пошла, там на втором этаже снайпер. Ну захожу в церковь. Принято. Сейчас буду подбегать к тебе. Дивиди, вот у него там в этом здании снайпер. Нет, ползком, если только. я поднимаю, я подниму, не так спасибо, ребят Ралик обновлять или новый будем ставить? обновляю, обновляю спасибо, спасибо. танк подъезжает, нашёл говорят, что черчил Минус внизу, внизу, внизу, внизу Внизу, Командир, держись, я иду. Внизу есть кто еще, ребят? Я приехал на школу. Не знаю, не слышу никого. Блин, внизу, да. Мы тягаем точку. Сходите ко мне. Командир, он внизу. На южной стороне здания. Поднимаем школу. там с траншеями дай пойти вот. а, на меня да. ну, командир пришел они поднимаются мы пока отбиваем танки едут с запада нашим траншеям так я тогда э легкого птшника возьму Он прям на фобе. Это наш... А это наш стикер на мне на мне. на мне, на мне. Так, парни, школу не падает. Нам надо присмотреться помочь школе там. Они в траншеях. Школа не падает, потому что у нас забили лету траншеи. переходим на эту, на траншей. Школа забелена Пускай жработа, тогда Там все в танк выстрелим. По да. транше... Переходим на траншею переходим на траншею На траншеях человек 5 я видел пехотинцев, и танк подъехал. Это кровь, или это не черт Отходим на школу, это, это Хаслер заходит. человек в этот дом пара человек около в тот дом что около фобы остальные идут на метку 88 там закрепляемся снайпер идет на, эту, на башню там в церкви люди были Блин, на мне прям раллик стоит, помните? Все, забрали эту точку. Да не, дверь, пожалуйста, на мне ралик. Так, давайте быстрее, быстрее, быстрее. Нам надо кирк занять. Там сейчас, говорят, снайпер сидит. Туда идут автоматики, остальные идут крыть на 88 Парни, наш танк обстрелит пехоту Стой, стой, стой, Клау Сначала я иду. Ты хуйня. Минус. Ш около школы. Предположительно с того направления не идут. Да. Обстрел надо. Не высовывайтесь, Керки. Стреляет по нам. по прямо под башней где? где? прямо под башней внизу кто так, тебя танки, сейчас туда вон там он на встанет. Бля, встанет заборы шочат ты не простреливаются это капец Пустись, пустись, а не я сюда стреляю. Осторожно, там прям на мне бегает М1К. Uh, там где рядом с ним местом, где в раликати мы стоите. Сейчас убьм его. Во около. One. Впереди, впереди, Дранки Вдоль улицы убежал один противник Одиночная цель От да скерта Так, а Бэ... облакин убил Иди, да. осторожно Отомстил а а Поднимешь меня? Только лежа там еще один так, есть со мной, Он за Почему? вот, это, за вот этим, за вот этим, краильным, вот этим Так, меня кто-то убил, дранки, осторожно Переходят там между домов поздно на дороге добро пожаловать в Австралию здесь вас может убить даже стенка так, Сагитариус Инет, смотрите, где тут у нас тут пехота Там с церкви одного убил. Парни у вас в церкви? Поняли. Они внизу а. нас еще кроют. Они обходят со школы, но через запад по полю идут. Сейчас. Не потел. Одного. Да. да, да, да Там. Шо, в церкви все плохо принято так сверху они живут только из-за раликов ищем короче ралики туда продвигаемся понял тогда я не представляю такую церковь прихожу на ралики у них ролик вот здесь на втором этаже в церкви Похоже на нет, я бы сказал, что в доме напротив церкви стоит рай. Ну, сейчас слишком их много там появилось. Да, у них там, походу, есть ралли Напротив церкви дом, видимо. Рай красный, ребята. Да играй. Да, не заходит. Дран, я, я не знаю, ну Займи лучшую позицию. Секретарь, попробуй меня поднять. Ах, тебя не не не иди мне. Защищайте ралик. Он за домами. Поднял, Не успел, багвал. А я только от него. Ну и не просто убить. роди должно быть задним ходите эрик да вот здесь вот прям пере вот здесь диарка да напротив меня где я вот лежу уже не вижу пока никого выстрелы с той стороны идут и они переходят там дорогу Береги а я других подниму сейчас Выход на точке много Да, убил церкви снайпера я не понимаю, сколько. да, они со школы швали, наверное. Ходи, уходи, уходи, уходи! Ходить Сейчас, да, сейчас подниму. Ползай. Уползай, ползай. Не поднимать. Зад... Подозрение. Но ты схема. подлечись, поднимите, да, потому что он с крыши, то есть со второго этажа видно стреляет. Доль домов идите здесь. Так, они уже на этой... На, на керке закрепились. Спасибо. подхожу к хоть... Шход... Там на керке их много. На керке дранкиных. их там много прям расстреливают. Они подходят к, к черному у их. же красный. Ва, крас... зашел, зашел. Да, зашел, блядь, еще... блядь, этого... Ты должен их Да, там О, их много заходят, видимо Ради аннигилятор какой-то у них Опять? Эли, с той стороны здания Дранки, Дранки, Он у тебя, с твоей стороны, стреляет откуда-то Эд, что за там вся домик. Да что да ж такое Да что это такое, Я... он же перезаряжался Дворах. В моем доме Томпсон сидит. Я не понимаю, он бежит и стреляет Откуда стреляют? Я вот на втором этаже, где играли, Откуда стреляет? Вот где я лежу, там Томпсон в доме Он как будто с другого дома вспомню, не стреляет Блять. Еще в центре, в центре, вот эти, между этими дорогами, в центре один бегает. Где мой труп? Да, да, там где-то. Да, они заняли и тренч. Так, парни, они траншей заняли. Отходим на траншей. идет в точку пока никто не заходит туда наши арту сейчас будут на точку кидать не выходи Сатану поднимите Штралик в другом месте поставим Парни, парни, парни, идем сразу на школу, Идем на школу Траншеи падают 40 на 40 во двор Сатана сейчас подниму, лежи Трое, трое, ребят, на сорок. Забегают уже, где фоба наша Все. бежит. Да-да-да-да. Есть... На мне, на мне, врач. Сейчас дым откину, залечу. Понял. Лежи, смотри, туда на копы. Так, они появляемся с Раллика, атакуем Кирк и Школу. Это наши опять накидали нам? Вроде убил. Фобу заблочили, идите атаковать Фобу. Наверное... у дома У дома, ребята, двухэтажного, огромного... Олег, сейчас почему прыгаю сразу в канаву он рядом со мной рядом со мной сразу сейчас от... я сам залечусь и тебя подниму uh -huh. эрик я сейчас попробую его убить Спушусь, Давай. его убили уже вроде да Блин, вообще ничего сделать не могу, со всех сторон Так, парни, идем на школу, идем на школу. Нять не убили его. Подбегаю в школе. Авиация. Так, парни, никто не идет на транше, идет все, все идут на школу, идут на mm -hmm. школу, все. Ралик за убили. Дям, дям, дям не полись. Не полись, ребята. Может вы переставите? В упор у меня. Спасибо. Я просто не понимаю, как, откуда они знают, что я здесь ну, я с... же... Вот прям крат у меня. Летит. Что это за прят? На мне, медик, аккуратнее. Я не знаю, может, разменялся. Нет, посмотри, сейчас из угла тут лежит со мной вместе. Блин, значит, нет. Меня врезали, врезали. Пушка какой там под ствольником. Бомба залетела. Так, я не могу ни гевап нажать. Ну, не я могу его ничего слышу, делать. Вон тут. Жаба, смотри вот во двор. Слушай, я слышу, кто-то его поднимает. Около нас Да, щелкивает. Я тоже слышу, слышу тоже. Значит, ты там не один отвод а открываешь. Все, можно не гибапаться. Всё, 6 до 6x. кто уже тут у нас. Дям, дям, они тут. Гранат прилетел. Я им туда гранат.